С вами снова Юрий Павлов. Сегодня мы поговорим о командной работе и сколько времени у вашей команды на все понадобится. По примеру, как мы работаем. Когда мы собрали команду, конечно, первые пару встреч у нас, мы делаем все онлайн, мы делаем все по скайпу, у нас занимает где-то полтора часа. Думаю, у вас займет то же самое. Почему? Потому что здесь есть организационные моменты, по каким дням вы встречаетесь, какое время вы встречаетесь, где вы работаете, то есть имеется в виду, вы все в разных местах, вам нужно, например, кто позвонил клиенту, где-то заполнять, например, Google Docs, для начала очень хороший вариант, но об этом тоже поговорим позже. То есть где работаете, как работаете и другие организационные моменты. А, остальные встречи проходят, как правило, примерно по полчаса, не более. Что это такое? Вы встретились и, например, говорите своему коллегу, у тебя сегодня 5 звонков клиенту. Тебе нужно найти и 5 объектов по такой-то цене, по таким-то параметрам. В общем, обсуждение, как на работе, что сделать без далеких планов на будущее. что можно сделать за один день до завтрашней встречи. Завтра встречаемся, обсуждаем то же самое. Что получилось, самое важное, что не получилось, что нужно сделать, чтобы не повторилась вчерашняя ошибка, и планы на сегодняшний день. Вот так вот понемножку, идем, идем дальше. Так, это первое. Второе. Когда вы встретились, сколько времени нужно вам на работу? Как правило, полчаса-час. Давайте возьмем час. Берем небольшие дела, там 5 объектов. За час найти легко. 5 звонков сделать, за час найти легко. Главное понемножку и наверняка. Если какие-то вопросы у вас появились, как организовать свою командную работу, пишите мне под видео, я на все отвечу. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите к следующему видео.